Отклад... отложенную жизнь как перестать откладывать как перестать откладывать жизнь на потом знаете там такой клубок факторов почему вообще этот феномен в жизни ну, почти всех людей действительно появляется да когда мы что-то откладываем что-то прокрастинируем очень часто это выглядит так, что мы занимаемся чем угодно, но не своими мечтами и не своими глобальными целями. То есть человек, который, допустим, не откладывает свою жизнь, он начинает свой день с самой серьезной, сложной, неприятной задачи, которая ведет его к его мечтам. Да? Большинство людей пытаются какую-то мелочь, какую-то ну, сторонние какие-то дела, занимают ими время, но не продвигаются в глобальных вещах. Это вот признак того, что жизнь отложена. То есть мы создаем иллюзию деятельности, но на самом деле не движемся туда, куда мы реально запланировали дойти. И очень много психологических факторов, которые это сдерживают, но в целом есть простой, на мой взгляд, инструмент — это начать себя расшатывать, то есть начать двигаться, пригласить подругу в кафе, если засиделись дома, пообщаться сходить на несколько мастер-классов, погулять в новом парке, да, посмотреть в фейсбуке, какие мероприятия. Пусть сначала они будут даже бесплатные. Да, сейчас очень много движух, то есть родить какую-то движуху. А дальше, со временем, когда вот этот первый барьер а, такого эффекта коробочки, да, он пропадет, то есть я уже научился выходить в люди, общаться с людьми другими. А дальше уже надо становиться более избирательным а что мне из этого понравилось, что из этого я хотела бы делать регулярно и, возможно, с чем из этого я хотела бы связать там свой профессиональный путь или в какой комьюнити я хотела бы вступить, где мои ценности Вот из всего вот этого широкого предложения на рынке, да, где э, те мои ценности, в которых я хотела бы быть более структурным да, и добиться бы больших высот. И дальше такой же принцип используем ну, в границах вот этих интересов, то есть проявляем большую активность, узнаем больше со временем начинаем платить за свое образование или входим в какие-то платные сообщества, так мы повышаем свою ценность, обретаем дополнительную уверенность, ну и дальше мы уже спокойно можем своей жизнью управлять, планировать ее, вот. и у нас нет проблем с решением. То есть мы переводим проблемы в качество задач, то есть мы Перестаем вас воспринимать как что-то, что нам не нравится. А начинаем их воспринимать как что-то такая супер поддержка за кадром, для Димаш, как что-то, что нам интересно сделать. И на этом поднять свой уровень. Спасибо.